Привет, привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал Савайл Пэз. Сегодня мы с вами будем делать обзор видео игры от Hasbro Littlest Pet Shop. Установим игру вместе, посмотрим, что она из себя представляет, посмотрим разные локации и, короче, вперед я вам все сейчас покажу. Бежим! То медленно, да? Но ведь я черепашка. Итак, сначала загружаем игру. Ну что ж, мои друзья, давайте попробуем посмотреть, что это за игра. Значит, открывая игру, сразу вы попадаете в локацию. Значит, у меня уже 11 уровень. Я прошла ее специально для того, чтобы показать вам как можно больше. Значит, на первом этаже у нас находится магазинчик GLS Pet Shop в котором у нас находится, собственно говоря, сам зоомагазин. В этой локации мы можем смотреть подшопов, которых у нас еще нет в игре. Они здесь бегают. Мы можем, например, нажать на любого из них, на пингвинчика. У тебя еще нет этого питомца. Хочешь посетить магазин, чтобы приобрести эту зверушку? Ну, пока я не хочу. Соответственно, здесь, в вот этой локации, я выбираю зверей, которых у меня нет. Идем дальше. Выходим обратно в город. На втором этаже моего зоомагазина находится кормушка. Здесь я могу кормить тех питомцев, которых я уже приобрела или в процессе игры. Или уже отсканировала. Сейчас я вам все покажу, как это делается. Так, значит, каким образом мы можем кормить наших питомцев? Нажимаем на play, а Загружаются питомцы, которые у нас уже есть. Как видим, рядом с изображением зверушки еще нету значка красного сердечка. Соответственно, они все колодные. Мы выбираем одного из них, которого хотим покормить. Пусть у нас это будет... Сейчас посмотрим кто, Пусть это будет вот это... Грейнер снова, да, что это лисичка или кошечка, не знаю. Вот, мы отправляемся с вами на кухню, где нам предстоит сделать сложный выбор. Это три вкусняшки из пяти. Значит, ну, Понятно, что мы кормим мороженькой, сосисочкой И я не знаю, что еще любит это животное, но явно это не вот это что-то странное, как это тухлое, пережаренное. Короче, не знаю, вот косточку, видать, или вот эту траву. Естественно, тут особо не разбиралась, но мы дадим траву. Да, трава ей не особо похоже нравится. Но она ее съела, короче, и нас в полное сердечко. Так. Таким образом мы кормим наших жир. Что дает нам это сердечко? Это сердечко дает нам более быстрое повышение уровня навыков нашего питомца, когда мы играем в игры. Переходим в локацию. Здорово. Идем на третий этаж. На третьем этаже у нас творческая мастерская. Здесь в этой творческой мастерской мы можем рисовать с питомцем. Ну, опять же, это игра. Выбираем нашу кошечку, которую мы уже покормили. И будем рисовать. Будем добавлять а, на картины нехватающий цвет. Например, на кисточке у нас оранжевый. Кладем туда, где не хватает на какой картине этого цвета. Таким образом проходим всю игру. Так. Так, игра закончилась. Мы получаем наши баллы. Баллы превращаются у нас также в денежку, которую мы накапливаем. И на эту денежку мы сможем приобретать либо пэток либо открывать новые локации. Вот это уровень нашего питомца, наши достижения и плюс сердечко добавляет нам еще больше достижений. Таким образом, я перешла на третий уровень. Мне дарят подарок. Это либо денежка, либо какое-нибудь украшение для питомца. Идем дальше. Переходим в город. Следующий этаж у нас подиум, где наши пэты показывают всякую красоту. Идем играть, выбираем пэта и у нас начинается показ мод. Здесь я должна быстро одеть пэтов для того, чтобы они могли выйти на подиум и демонстрировать украшения, которые у них нарисованы. Эти пэты очень хулиганы, они вообще все время одевают что-то не то. Плюс нужно убирать банановые корки. В общем, также посмотрим, успеем вот У нас не совсем хватает времени. После того как у нас завершился показ мод, мы стандартно получаем свою базу денежку и навыки а достижение третьего уровня приз сережки в форме смайликов спасибо идем дальше Возвращаемся. а вот здесь у нас загорелся восклицательный знак а, значит мы получаем награду награды может быть разная значит получаем украшение отлично Спасибо. Так, теперь мы идем в город. Что мы можем еще здесь сделать? Мы можем в каждой локации ставить украшения. Мы сейчас с вами попробуем это сделать. Например, мы зайдем с вами в локацию с пирожниками. Так, вот локация с пирожниками. Сейчас мы ее немножечко украсим. Я уже тут на всяких подарков И здесь я могу поставить все что мне нравится например вот такой стоит грузовичок так, что еще могу поставить вот эту штучку посадим на дрезанка Ох, вот, какой здоровенный! Ничего себе! Даже нет места, куда его посадить. И сюда можно посадить. Тогда это надо переставить. Вот так. Отлично. Таким образом мы можем украшать нашу комнату. А дальше мы идем играть. Смотрим, что предлагает нам эта локация. Выбираем нашего героя и отправляемся с вами сортировать вкусняшки направо-налево. Так у нас идут конфетки сюда, все-таки налево, конфетки направо. После того, как игра закончилась, опять очки, денежки, навыки, и мы с вами бежим дальше. Выходим в город. На следующей локации у меня бассейн. Идем купаться. Вот такой бассейнчик, вот наши зверюги, они все сейчас у нас будут прыгать, надо попадать, не попадать на голову, попадать в миску, прыгать на мячик, и так это мы пропускаем товарища, так, прыгаем в круг, в миску, на мячик, в миску, в миску. Чудзика пропускаем, прыгаем на мячик и так проходим весь уровень до конца. Дальше мы с вами отправляемся на следующий этаж. О, так мы достигли 12 уровня спасибо а где подарки Не так что у нас дальше Ага. здесь мы будем упаковывать подарки вот такая милая игра в каждой локации есть мини-игра все они разные все симпатичные так что нам нужно поймать все что у нас тут слева нам указано мы должны увидеть все что там нарисовано именно в том не обязательно в том же порядке но обязательно чтобы это были именно те украшения которые нужны Световки. после того как мы упаковали наши подарки Убегаем оттуда и смотрим следующую локацию. И поскольку я. Так, что я. А, еще там есть у да, меня открыла слон красоты. Mm -hmm. Здесь наши петики подстригаются. Марафетятся финчиками, расчесочками. Сейчас мы будем наделаем делов. Так, каждый раз к нам приходят разные клиенты, и мы должны использовать именно то, что они просят. И бывает так, что у них это начинает повторяться, и нужно как-то комбинировать свое мастерство. Сейчас игра пойдет на усложнение. плюс они не любят ждать, и нельзя ошибаться. Фу-фу-фу, геймби, -фу -фу, бе, -бе, бе, они психуют и уходят. молодцы, мы совсем справились, как никому не в голову и идем дальше. Декс, выходим в город и смотрим, что там есть еще. Я не все локации открыла, к сожалению, у меня просто уже, честно, не хватает сил и времени этим тут заниматься. То есть несколько локаций у меня закрыты, но крыша, крыша открыта всегда. И на крыше у нас с неба падают э, всякие какие-то овощи. О, так, близнецы биски. Касайтесь ваших попавших в ловушку питомцев, чтобы освободить их. Здесь очень просто нужно долбасить по этим замочкам, потому что эти вредные сестренки-близняшки вечно моих питомчиков похищают. Хорошо, наши питомчики свободны. И мы продолжаем играть. Да. В этой локации мы готовим молочные коктейли на заказ. Апельсинки, клубнички, апельсинки. Наш подсчастлив, если у нас состав нашего вкусненького коктейля соответствует ожиданиям. Либо он не очень счастлив. <связывая> Либо такую гадость он не пьет. Так, что тут у нас? Опетинка и клубничка. После того, как мы с вами прошли всю башню, вернее вы не обязательно ее полностью проходить так, в таком порядке, как я показываю. Вы можете в принципе гулять по локации и делать все, что вы хотите. Например, нажать вот сюда внизу на переход в город. На кнопочку. И мы с вами улетаем в город. Здесь у нас с вами чего только нет. А на самом деле здесь у нас просмотр федшопов. Опять просто как выставить назад, внизу, вот сюда. Что я могу здесь сделать? Я могу здесь. Сейчас загрузится. Да, это загружается с Итак, загрузился наша галерея. Мы переходим в планшет. И что мы здесь видим? Мы здесь видим всех питомцев, которые есть в игре. Мы видим здесь моих питомцев, которые у меня уже есть. Так, и опять же, игра очень плохо реагирует на сенсор, потому что она не была создана для этих версий телефонов, она просто играла, смотрела. Ну, так, в общем, что-то получается. Так, а коллекция. Здесь мы можем... ничего не можем все зависает да коллекция это то что у нас может быть из каких-то аксессуаров еще из каких-то фигнюшек честно пока не разобралась даже не знаю для чего она но например мы зайдем вот эти два фишка лучшие друзья на все такое что такое ага все это предметы которые объединены в одну коллекцию Лучшие друзья навсегда, они у меня отмечены желтым сердечком. Это список желаний, то есть я отметила сердечком тех пэтов, которые мне нравятся. Здесь вот их. Так, что такое цвет? Я сюда даже не заходила. И не заходила, потому что все висит. Так, черный, зеленый, розовый, белый. Ага, я так понимаю, что он по цвету пэтов. Складывать на нажмем любимый цвет, розовый, нажмем Никак не хочет там работать, хотя у меня очень хороший телефон. Да, смотрите. А, все <свеч> <свеч> <свеч> этой розового цвета. Все, что есть в коллекции, все розовое. Вообще красиво, мило, но игра очень хорошая, мне нравится. Так, давайте выйдем из города и посмотрим, что тут еще можно делать. Итак, идем дальше. Здесь у нас есть с вами дискотека. Заходим туда и пойдем потанцуем с нашими пэтиками. Так, выбираем пэта, с которым будем танцевать. Но поскольку лисечка эта киска мне уже надоела, давайте возьмем утка Так. Так, и здесь у нас дается задание танцевать так, как нам указывает в, в описании. То есть выполнять эти действия. Но ну, поскольку у меня очень плохо работает сенсор в этой игре, соответственно, шанс, что я тут что-то смогу вам показать. что-то получается, наш Пэтик танцует. Пробуем двумя пальцами. Двумя тут всегда у меня была проблема. У меня просто не нажимается. Ну вот, да, пропускается. Ну, сори, сори, как, как могу так и показывать. Так удерживаем. Что мне определенно не нравится в этой локации, это то, что он каждый раз мне повторяет вот это обучение. То есть я его один раз прошла, а он мне его из раза в раз повторяет и повторяет. И вот сейчас уже пошла игра. Ну вот и все. Вся эта игра закончилась. А, толком я только на обучалку потратила все время. Ну, здесь достаточно красиво смешные эти поэтики ничего особенного в этой локации не происходит как я ожидала потому что я рассчитывала на более интересное развитие сюжета и когда я ее открыла была немножко разочарована так дальше у нас здесь вот есть такой лимузинчик и мы с вами сейчас мы нырнем я думала что здесь будет какое то бассейн что-то такое прям там вода какая-то в этом лимузине но на самом деле здесь ничего такого нету. Потому что здесь самая обыкновенная игра в пятнашки. Значит, нам нужно провести поэта из одного э, ряда, в друг, из одной точки в другую. Вот. И для этого я должна вот эти звездочки вот эти звездочки расставить в виде красной дорожки, чтобы они могли по ней пройти и задача, чтобы они попали вот сюда кажется я примерно догадалась как это сделать и вот наши пэты чопают, тёпают, тёпают да, они там на дискотеку собрались такие были. окей ну в общем и тут они никуда не попадают мы получаем наши очки и выходим то есть это просто игра в 15 следующая локация которую я вам покажу она мне нравится больше всех она стоила по моему она была одна из самых дорогих так, не знаю сколько она стоит. Так, сейчас. Выбираем петлю. это будет какая-нибудь миленькая кошечка. А за шерсть миленькая кошечка. Все, Мы с вами возвращаемся обратно и идем за кошечком. Открываем с вами сканер. попадаем с вами в наш прекрасный мир LPS где нас ждет моя кошечка, мой пэтик любимый и смотрите что сейчас происходит, я его поворачиваю программа сканирует вот этот вот этот значок, который мы сканируем и наша любимая кошечка приходит с нами вместе в игре Давайте сразу же сканируем вторую кошечку, видите вот эту милашку, мы отправляем ее в игру. Кошечка очень симпатная, они конечно в 3D виде немножко отличаются от игрушек но мне очень нравится эта интерактивная часть что можно пэтов своих перекинуть в игру и уже продолжать играть с ними итак мы возвращаемся к нашему самолету в самолет мы берем белую кошечку и здесь мы с вами будем грузить чемоданы вот этот прекрасный, обалденный самолет из игры, который мне очень нравится. Вот полетели чемоданы, глобусы, вазочки. Это, наверное, был барабан. М -м -м, коктейльчики. В общем, кошечка наша работает грузчиком. В этой игре главное пропускать вонючие носки. Чтобы ни один вонючий носок не попал у нас в самолет. А зачем, скажите ему? Туда попадать и все провоняет. Все-все-все, Ну, короче, я не особо стараюсь. Общем, такая игра. <связывая> <связывая> <связывая> После того, как закончилось наше время, и все чемоданы загружены, самолет улетает. с вами возвращаемся обратно в город Значит, я вам показала все локации которые вообще у, у меня открыты но поскольку мы с вами накопили кучу денег пока я вам показывала все так, мы с вами сейчас пойдем в магазин сейчас все конечно загрузится ага, получилось. И здесь проходим во вкладку с локациями. Как видите, у меня осталось три локации не открыты. Это игровая комната. Так, бросаем мячики. Гримёрная. Упаковываем вещи для поездок. И спортзал. Питомцы тренируются веселяться. Давайте я спортзал открою. Так, в этой локации я не была, я открываю ее вместе с вами. Угу. Спортзал у нас над зоомагазином. Отлично. Ныряем в него. И посмотрим вместе, что здесь есть. Ага. Это стандартная комнатка. Здесь корзина с какими-то причиндалами. Настало время для тренировки, разбегаться и прыгать через препятствия. Собери как можно больше золотых косточек. Понятно. Сейчас загружается на Мы выбираем серую кошечку. Ах ты, посечка! И у нас с вами коснись, чтобы прыгнуть. Длительное прикосновение делает прыжок более высоким. Мы попробуем. Пим. Пим. А вот это косточки, да? А я уже их пропускаю. Понятно. Я думаю, это какой-то мусор. Угу. Так, через машат, я так понимаю, надо прыгать. Они меня будут сбивать. Ну, игра очень прикольная, мне нравится. Грать нее, кстати, легко. Интерактив простой. Вау. Интересно, что у меня достаточно много зверушек есть, которые гуляют в этой игре. Но, но мало на каких игрушках у меня есть вот эти коды для того, чтобы в игру их сканировать. Видимо, игра поздновато вышла. Сначала они начали придумывать пэтов, а уже потом придумали интерактивную игру. И эти значки, которые у на голове у пэтов сзади, у меня их просто ну, ничего мало. Видать, это только на последних пэтах. И у меня их просто нету. У меня только 4 штуки. Вот такая вот локация, очень классно. Мы с вами побывали в спортзале. Я показала вам все, что здесь есть в этой игре. Еще здесь есть магазин, в который мы с вами не ездили вместе. Здесь в магазине можно купить петов. Можно купить мебель. <coughs> так очень много грузится. Еще а так вот настройки. Да, вот что еще можно сделать. Можно вызвать своего питомца. И здесь вот на его вкладочке с навыками есть такая вкладка с аксессуарами. Здесь можно примерить своему пету разные аксессуарчики. Например, идите ему шапочку. Так, во второй вкладочке сейчас переключится. Угу. Сережки. Мне кажется, это Мальчик. Но если с сережками, то и на девочку похож. Так, есть награды. И еще можно какой-то аксессуар к нему прицепить, который будет постоянно с ним. То есть он будет бегать, и этот аксессуарчик будет с ним. Мне кажется, конечно, это выглядит немножко глупо. Ну, пусть бегает с аксессуарчиком, что. Вот. вот такая игра, в которой мы с вами сегодня побывали. Я ее не закончила еще в нее играть, то есть у меня осталось две локации и я оставлю это в секрете надеюсь, что вы сами поиграете в эту игру и сможете раскрыть недостающие локации и узнать об этом надеюсь, вам понравился мой обзор вам понравилась эта игра присоединяйтесь, играйте в нее она очень интересная ну что ж, мои дорогие это все мы посмотрели с вами игру от Hasbro Little Spetshaw Мой Мир на самом деле я случайно ее нашла, я искала другую игру, которая еще более старая, 3 d шечка мне давно хотелось в нее поиграть, но я пока не нашла где скачать ее. А эта игра есть в свободном доступе в Market вы можете скачать и играть. Мне она показалась занимательной, особенно порадовал интерактив. Очень классно то, что можно своих пэтов перенести в игру, это вообще просто огонь. И также, если у вас есть пэты из локаций, которые предложены в игре, то вам не обязательно копить монетки для того, чтобы разблокировать эти локации. Достаточно отсканировать штрих-код своего пит-шопа и локация раскроется автоматически. То есть, если у вас есть поэты из той или иной локации, например, из игры в самолет или вот откуда-то оттуда, да, то вы сможете легко туда попасть и не нужно будет копить баллы, но как вы заметили, вот мы с вами поиграли буквально в 20 минут и я уже накопила на новую локацию, самую дорогую за 10 тысяч, поэтому это не сложно, не долго, и достаточно интересно, поэтому я желаю вам успехов в игре, надеюсь вы тоже в нее обязательно поиграете. Расскажите о том, есть ли у вас пэты с QR-кодами на затылке, такого плана, как вот это кошечка. Мне всегда интересно слышать обратную связь и интересно ваше мнение об этих видео. Дорогие друзья, вы смотрели канал СВЛПС, с вами была Черепашка. И благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых встреч, друзья! Субтитры Oh, oh, oh, Yep, yeah, bubbles, bubbles.